Туркестан город интересный. Сочетание таких духовных, глубоких, исторических центров и новостройки. За полтора года построен, например, международный аэропорт мощнейший. Это вообще занесен даже в книгу рекордов Гиннесса за скорость постройки аэропорта. В Туркестане сделали туристическую мекку. Это первое место по туристическому своему значению вот это называется караван-сарай это большой канал через всю и вокруг множество вот таких вот заведений интересных и вот смотрите здесь такая большой корабль мощнейший друзья, посмотрите как мой тотем здесь красавец максимально Занимайтесь своим здоровьем. Максимально развивайтесь. Читайте. там. Сейчас интернет прочее. Я мою свою маму помог ей все это освоить. И она 87 лет. Она каждый день полтора часа делала зарядку. Она 50 раз приседала 87 лет. Заканчивается поток жизни в Казахстане. Мощнейший процесс такого еще не было я говорю это каждый раз но этот поток очень сильно отличается от предыдущих потому что здесь используется новейшая методика позволяющая за короткое время решить столько вопросов которые раньше не удавалось решить в потоке жизни и поток жизни потом еще дорабатывался дорабатывался в течение года где-то примерно а здесь за 10 дней за эти дни произошли глубочайшие перемены в сознании и, соответственно, уже и в жизни людей. То есть это, по сути, поток жизни в будущее. В будущую счастливую жизнь, и она становится реальностью. Уже сегодня, уже сейчас. И здесь не только решились вопросы личные вопросы каждого участника. Это само собой, это всегда решается. Но решились и многие вопросы и даже Казахстана. В эти дни же, во время потока, здесь не случайно проходил саммит многих стран. И не случайно, в эти дни, вот буквально вчера, Казахстан принял военную доктрину, решение которое эпохально. Он принял решение быть, иметь полный планетарный нейтралитет. То есть, Заявлено в доктрине Казахстана, военной доктрине Казахстана, что у Казахстана нет врагов на планете. То есть к каждой стране он относится с уважением и подружески. Вот это вот принципиальнейший момент. И очень важно, что он прозвучал именно в Казахстане, в центре Азии. Центр Азии, по многим пророчествам, как раз объявлен местом, откуда начнется глобальное шествие мира на Земле. И вот этот шаг сделан. И мы тоже, участники потока, причастны к этому. Замечательный процесс. Я очень доволен, друзья. Поток жизни вышел на новую орбиту. И следующий поток жизни состоится в Москве. Теперь в Москве. На Рождество, на Новый год и на Рождество с 3 января будет московский поток жизни в Сити, то есть укороченный пятидневной программе, Но со всеми теми достижениями, которые мы приобрели здесь, на этом новом потоке жизни. Друзья, я бесконечно счастлив, я рад. Это действительно для меня большая победа и над собой, и в своем творчестве. Благодарю всех участников, благодарю мир. Благодарю небеса.